Ребят, на выходных были у нас небольшие шашлыки на берегу, через дорогу у меня здесь, на Днепре. Решил я сделать спаржу на мангале. Так захотелось повторить причем рецепт, вот как я делал, недавно в ролик выкладывал спаржу, я делал в беконе, запекал. И мне захотелось сделать то же самое. В общем, пошел в супермаркет, спаржу купил, а бекона не оказалось. Что делать? от идеи отказываться не хотел и тут меня осенило а почему бы не взять сделать то же самое только вместо бекона использовать например индюшинное филе тонко порезать завернуть и запечь получилось обалдеть но я пошел еще дальше и сейчас я вам покажу что я сделал В этом рецепте желательно как можно раньше подготовить индюшинное филе, ну хотя бы за несколько часов, можно даже за сутки. Нарезаем филе максимально тонко. Оно должно просвещаться. Так будет с ним легче работать дальше. Теперь то, что я придумал. Соус терияки. Соевый соус для мяса и рыбы. Очень крутая штука. Очень вкусно пахнет. И уже соленый. Прошу заметить. Все, больше здесь ничего делать не нужно только ждать пускай мясо маринуется полчаса час два часа даже сутки можно ну и после того как индюшка замаринуется делаем по той же процедуре как я делал с беконом забыл надо чуть-чуть маслицам чуть-чуть все-таки мышь не на мангале готовим теперь можно запекать разгоняем духовку до 200 на 20 минут отправляем Ну что я вам скажу, получилось очень здорово Очень красиво Немножко прозевал карамелизацию Чуть-чуть совершенно, секунд 30, наверное Не делайте так, как и сделал я Следите внимательнее Чтобы вовремя успеть помазать Чтобы быстро-быстро вот оно схватилось И стало красиво В общем, завтра у нас обед будет обалденный Этот рецепт, наверное, подойдет тем, кто правильно питается да правильное питание здоровое питание потому что я делал с беконом это немножко не ваш формат согласен а вот это вот это то что надо и кстати можно сделать то же самое также по такому же рецепту подготовить мясо и запечь перцы вот как я делал с сыром на канале есть видео кто не видел посмотрите очень вкусно и в таком варианте тоже будет очень вкусно. Все, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте видео, пишите, что где там, может, со звуком не так, с изображением не так, с рецептами не так. Пишите, я все комментарии читаю. Всем пока!